Bye. Будем бумаги. Я вам свободу. Что я говорил, а? Что я... на кого работаете? На серьезных людей. Ну, я надеюсь, не на гена Соркина. Скорее наоборот. 어? <목소리> 잠시만요 <목소리도> Ты же сказала, что от Зубова. Забралась ты подруга. Зубов он мне ничего не знает. Меня Рокотов прислал. Слышишь ты? Пронакопытная. Ты что сказал? Одеться, не раздеться, одеться. Да. Слушай, вот я как с тобой связался, вот у меня облом за обломом. Если сегодня какой-нибудь травм случится, я тебя точно в первую экскурсию с сексуальным уклоном бесплатно пошлю. Поняла меня? Я говорю, understand? Я веду его. Я потерял его. I repeat, I Повторяю, я его потерял.